right wow. Далека, и тому на свете трудно. Good as И восемь километров по дороге Друз Там и камна, те, кто не пускал меня, оказались в браке, там на перешейке женщины и щеки, мне в глаза, как мумы. Смотрит и нет синхронов. я тебя А Гагарина зря обидели, принесли похоронку матери за звезду полжизни, за луну слаб Потерялись соседи, Это кто-то принес очередное вино, И я заорал в предчувствии пикой потери, Но та, что в углу, уже смылась давно А как хотелось бы А как хотелось быть умнее А как хотелось бы Верный Осталось всего 10 метров Но я стою под дождем Непонятно зачем Я открою твою дверь Я зайду к тебе Если ждущие меня Увидят, что я Остался таким же, как был Верным тебе И обратно бегу Кто-то висит, то луна, то солнце, то сосед валит о, -о друзья, и долги с преферансами Прощайте тусовки и пьяные рожи Мы все обосрали, мы выжили максимум Мы всех обломали, насколько возможно А в городе выжитом, а в городе прожитом Простите нас, банки и художники, простите поэты Коль мы виноваты, бывайте здоровы Живите богато! Твою мать, ничего не осталось Мы запалили этот город Твою мать, ну куда теперь деваться? Мы стояли слишком гордо И мы поднимемся в камбру придем билет Вагон заскользит И поедет отсюда Мы оставим любовь И пустую посуду и те, кто нам верил Посмотрят нам след И вот колеса звенят Как звенели стаканы Вино набирает Свой ход оборотами Мы едем в чужие Теплые страны От смерти бежим Как козлы огородами Твою мать! Ничего не осталось, мы заболели этот город, твою мать, ну куда теперь деваться? Мы стояли слишком В потороме яка степинкой. Яхао! Сиби! замерзла у двери А утром кто-то обрезал весь свет а днём не хватило двух копеек на ластру И восемь километров по дороге В Сибири Гости вбивай Процесс врождения патрон барабан, И 8 километров по дороге.